Всем здравствуйте, друзья! Вы на канале «Художка». И здесь мы будем учить вас рисовать, ну, исключительно за лайки, подписку, ну и, конечно же, комментарии. На нашем канале вы увидите очень много ошибок. Это будут ошибки наших учеников, наших начинающих художников, вот таких же, как и вы. Дело в том, что обычно профессиональный художник садится, берет холст, краски и начинает рисовать. Получилось отлично. Но как? За счет чего? Почему? Непонятно. Нет, ребята, здесь все будет совсем по-другому. Здесь начинающие художники, наши ученики, будут постоянно ошибаться, я буду указывать вам на их ошибки, а уж у вас то все получится очень хорошо и правильно. Нам очень важно, чтобы вы окунулись в атмосферу настоящей художественной школы, поэтому мы снимаем наши видео в настоящей художественной школе. Мы пользуемся настоящими грязными мольбертами, красками, кистями. Короче говоря, все будет точно так, как будто бы вы пришли учиться в художественную школу. На нашем канале, кроме обучающих видео по рисунку и живописи, вы сможете найти интервью с художниками, ролики по истории искусств. Наш канал могут смотреть люди совершенно разных возрастов. И маленькие дети, и совсем взрослые. Короче говоря, от нуля и 99+. Обязательно нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить ни одно наше видео. Смотрите их от начала до конца, и я вам обещаю, у вас обязательно все получится.